Thank <music> you. А, а так? А так, да Значит, Здравствуйте Здравствуйте Второй раз, да? Со второго раза Скажите, что руками вы делали не мой но да. Сегодня 25 мая 2017 года Канал артподготовка, программа Плохие новости, я Вячеслав Мальцев Со мной в студии Константин Зеленин У нас прямой эфир так, звук есть, есть, отлично. Вещаем мы из Одинцовского района, из Подмосковья, из поселка Лохина. До новой исторической эпохи осталось 163 дня. Вот все нам написали, что звук есть. Как в анекдоте, да, помнишь, про, про бабушку, когда мою, телевизионному мастеру она говорит, «Сынок, говорит, я вот сидела, кино смотрела и в ушки гвоздиком ковырялся, раз и звук пропал». Вот так, так и здесь Звук пропал То есть мы, конечно, в компьютере гозиком не ковырялись Он что-то сам своей жизнью начал жить Говорят, очень тихо Так, в Москве обещают похолодание, штормовое предупреждение Но вроде все закончилось ну там да, Какие-то какие страшные облака а там Оторвало на МКАДе Какие-то эти... Баннеры там, да, очень много об этом писали. Вот ветром информационный щит перекрыл движение на МКАДе. Сорванный щит в районе седьмого километра. Ну, надеюсь, победили. Вот в Рижском заливе горит танкер. но Это не в Москве, а в Латвии. Что случилось? Звук нормальный, все. Нормальный звук? Да. Там фотки сделай, пожалуйста. Ага. Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополе. Какая прелесть. А что-нибудь это изменит? Вот Режим ЧС что-нибудь меняет? Ничего не изменит. Причем интересная вещи. Вот мы говорили позавчера вот в правительстве был три окна. Причем вот сортиры. Вчера мы проезжали еще ближе к утру. Там всего два окна был да, и это были коридоры. коридоры да. То есть вообще никого, при этом пол России горит. При этом время, когда мы проезжали на Камчатке, уже, наверное, люди отобедали. да Уже и... половина потушили. Да, жуть. То есть я так понимаю, что эти ребята вообще работать не хотят. Может, они уйдут совсем, нафиг. Это обычная картина, когда едешь зимой особенно мимо администраций ну каких-то городских, районных мимо дум областных да, вот в 16 часов уже темнеет это ты видишь просто черные окна все нет никого в 16 часов все отработали и все разошлись по домам поставьте ближе микрофон Нормально. ну хорошо Пишут в чате, куда это Мальцев по утрам ездит. Да всякое Получаем. бывает, да. Да, никуда, никуда по утрам не ездим. По ездит. Бывает, ездим. Следователи Башкирии выяснят, почему металлический столб упал на ребенка. Да, вчера мы говорили, что опять падешь, так сказать, падение конструкций ожидается. И вот началось какие-то щиты падают, столбы падают значит вот в Уфе упали столбы которые ну это сушилка какая-то в виде ворот значит вот эта сушилка упала на семилетнего мальчика это во дворе причем на многоквартирного дома это жилищно-эксплуатационный участок 60 вот пишут в Волгограде футбольные ворота упали на ребенка но это уже, кстати, случилось тогда, когда мы об этом предупреждали. То есть, это даже раньше случилось. То есть, эта информация сейчас пришла, но случилось это все раньше. но ну, видите, оно как все вместе идет. Вот. А после падения в Башкирии в школьных ворот на... Школьницу прокуратура проверила состояние школьных стадионов и вот сегодня заявила о том, что неудовлетворительное состояние, что всякие там ворота, корзины и прочее, все это шатается. А вот в детский сад заплатит посетительницы ну родительницы, я так понимаю, родителю 200 тысяч за оторванный во дворе палец, это в Дивногорске. Такое хорошее название в Красноярском крае Дивногорск, где во дворе детского сада можно остаться без пальца. Причем взрослому человеку. Представляешь, что может случиться с ребенком? Безголовый. А? Безголовый, да, Заявлено так, что шла женщина, отвела ребенка, подскользнулась, упала, зацепилась кольцом за сетку, которая огораживает детский сад и оторвала палец. Вот единственный вопрос, как можно за сетку-то зацепиться? Но ну, если это нормальная сетка человеческая, да, то есть не разорванные, не связанные всякими там железками, то есть это особенность наших детских детских садов, что можно остаться не только без пальца, но и без башки. И, в общем-то, наверное, это и вина вот но я никого в этом случае не хочу обвинять, но, ну, наверное, и в том числе и этой женщины. Если у нее ребенок ходит в этот детский сад, она все это видит и молчит. И я понимаю, у меня скажется, а что можно сделать? Ну, один человек может и не может ничего сделать, а все вместе, родители, очень легко могут что-то как-то это исправить. И пути здесь совершенно разные фотографии ставят Вячеслав да. передайте соратникам из чертанова привет. Да, привет. Еще в таком, я не знаю, грубой форме пишут у промахнаткина. Помните, конечно, помню. Да мы вчера разговаривали да. с девушкой, которая рядом с ним в Архангельске. Во всем с ней договорились. С да, и... мы пытались прислать адвокаты. Я не понял, не понимал, почему такое непонимание. Да, но я теперь понимаю, что ну как бы он. Сам считает возможным защищаться и на дух не, не переносит никаких адвокатов. Но это его право, поэтому он такой кремень. Поэтому мы другую форму помощи выбраны, и я думаю, будем в этом отношении работать. А вот мне интересно, что революция будет 5 ноября 17 пишет. Появилась возможность проводить опросы прямо в Ютубе и в Пользуйтесь. Я прислал, прислал Константину ВК. Обязательно посмотрим сегодня. Ага. Так, вот. Так, так, так. Ага. Вот там захват окна. И вот в Новосибирске упала строительная люлька. То есть мы говорили, что начнется падение. Так оно и есть. И в Новосибирске же упал фонарный стоп среди дороги так а как ага вот не, я не могу я тут справиться с той системой которую ты наладил не знаю а вот он. хорошо так вот так -а -а разбил две машины слава богу никто больше не пострадал а и в Саратове на набережной космонавтов тоже рухнул Фонарь. Тоже как-то это вот случилось. Сейчас я покажу это. О! Набережный космонавт, хорошо. Мост, видно, Волк. Фонарь лежит. Так. Вот а Сара, да. Отвалившиеся у скорой помощи колеса травмировали школьницу. Представляешь, мы с тобой день назад говорили как раз об отлетающих колесах, про полуоси у, у да, всяких этих... Как раз автомашин скорой у помощи. Азиков, да, УАЗиков 452-х. Причем я сроду не рассказывал таких историй. У меня просто на глазах вышло полуоси, рассказал Косте. Как-то вот в информационном мире такие... Вещи, они Отклик находят Это случилось не потому, что Мальцев рассказал и, и, и Мальцев рассказал Не потому, что это должно было случиться Я не знаю, как это совпадает Кто-то когда-то разберется в будущем Но Ты же Да, разговариваю с телевизором Сотрудник банка получил переломы из-за упавшего на него банкомата в Москве. Вот это вообще жесть. Представляешь, ну мы люльки видели, падающие балконы. Вот кто мог спрогнозировать падение банкомата на человека? Да? Это да. только как в фильме «Премия Дарвина». Помнишь, там аппарат для пепсикол все что он там продавал тут туда залез рукой потом на него упал этот аппарат и все хикранты ему пришли вот тут ну нет можно посочувствовать человеку он в общем получил переломы я понимаю так что этот аппарат перемещали ну как-то надо аккуратнее такие вещи делать в Казахстане девушка в погоне за купюрой упала с моста над Иртышом и повисла на дереве. Вообще жесть, вот такие вещи в кино надо снимать, потому что вот... вот пыталась, шла по мосту, деньги улетели, тоже это вот премия Дарвина. Она полезла с моста, который над Иртышом, ну в общем-то если там в Иртыше утонул... Ермак Тимофеевич, то уж девушка там вообще Интересно. зря туда полезла, да, и вот повезло, она упала и повисла там на чем-то на дереве или еще на чем-то. Ну некоторые вот СМИ пишут, что на дереве. Но слава богу, что ей не понадобилась медицинская помощь. Интересно было узнать за купюры какого достоинства она рисковала. Ну какие-то там тенге, наверное, были. Тенге, это же Казахстан. В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека. Продолжаются взрывы на различных нефтебазах, газопроводах и так далее. То есть, ничего, ничего нового. В Красноярском крае убит бывший депутат горсовета главред местной газеты. Да, я так понимаю, вот, господин Попков убитый Дмитрий Попков и известен он тем что его а, лишили статуса депутатского за то что он якобы тогда ударил подростка и а тот был инвалид и в общем было такое дело и его выгнали из депутатов а теперь вот его убили ну вероятно он очень виктивный человек был так бывает то есть, эффективность – это способность лица становиться жертвой преступления. Иногда мы видим людей, которые ну, всей своей жизнью показывают, что так жить нельзя, или наоборот, да, что так жить можно. Причем, вот, я как криминолог могу сказать, есть параметры эффективности очень четко можно определить ну то есть это поведенческий некоторый момент характер там, который тоже связан с поведением социальная среда ну и так далее и так далее там целая куча но есть некоторые параметры которые никак не, не укладываются в голове, вроде все нормально и человек нормальный да и, и характер нормальный и воспитание нормальное, и образование все человек нормально и постоянно попадает в какие-то истории э, совершенно нелепые смешные истории и очень часто они связаны как с действиями третьих лиц, да, каких-то преступников и там я не знаю кто-то по неосторожности что-то с ними делал. У меня такой товарищ прокурором был, которого случайно там забывали на площадке в поезде, он потом спрыгивал и в, это, в снег, замерзая и попадал на охраняемую территорию, где его там заставлял Лечь в снег боец с ружьем и ждал караула чуть ли не час и так далее. Ну, то есть, когда совершенно ну, нормальные люди, не преступники, вдруг становятся мучителями твоими. То есть, это тоже вот вариант виктивности. А вот, знаешь... Мальцев, в чем смысл этого трепа? Не знаю, не нравится, не смотри. Игорь Фауст. Ну, наверное, в том, чтобы когда-то сказать, остановись мгновение, ты прекрасно. Фауст, ты должен же знать, я... Как бы. Злой... Ну, забыл, как, какой город. Угу. Где-то там в Сибири пишет, когда напишете турецкому султану злобное письмо. это. Да, мы сегодня прочитали, и письмо турецкому султану напишем прямо в ближайшее время. Спасибо, кстати, за подсказку. В Москве готовили транспортный террор. Сотрудники ФСБ обезвредили столицу ячейку исламского государства. И это к вопросу, вот, который мне задали. А вот этот зачем треп? Ну ладно, я вот в своей программе треплюсь. А вот здесь вот рассказывают нам э, какие-то ФСБшники про каких-то злых там игиловцев, которые хотели взорвать весь транспорт, причем транспортный террор. Вот когда я попадаю в пробку в Москве, я понимаю, что вот это и есть транспортный террор. Да, когда ты стоишь по 4, иногда 5 часов, это безумие совершенно. Вот это транспортный террор. А то, что там кто-то что-то хотел сделать, я вот этого не знаю. Нифига, это рассказать можно все, что угодно. Причем вот Следственный комитет предъявил братьям Азимовым обвинение в теракте в метро Санкт-Петербурга, тоже как-то очень странно. Я так понимаю, что эти Азимовы, кроме разговоров там и пришить нечего вообще. Ну посмотрим. Хотя опять все эти э, суды, они закрыты. То есть там все засекречено, все закрыто, никто ничего не знает. И вот пилот самолета испугался, это самолет из Мексики в Великобританию летел, испугался он джихадистов. Авиакомпания Томпсон. И очень интересная вещь, сел человек в самолет, открыл телефон и вдруг обнаружил сеть Wi-Fi мобильный джихадист. Очень сильно удивился, позвал стюардессу, она взяла телефон, отнесла пилоту, вышли, стали разбираться, у всех там телефончики смотреть, вызвали полицию. В результате много часов разбирались, ни у кого ничего не нашли этой сети Wi-Fi а потом она вдруг сама исчезла, и пилот отказался от полета, сказал, ну, нафиг, не полечу я никуда. Ну, кстати, правильно сделал. Если уж началась такая пьянка, да, то есть можно было бы изначально не обращать внимания на сеть, мобильный джихадист, но навряд ли тот человек, который решил совершать преступление, будет так стебаться, да. Есть, ну, я имею в виду, кто-то кто хочет подорвать этот самолет или там улететь в небоскреб врезаться или еще что-нибудь там створить. Вот Максим Стойков пишет, Вячеслав, можно к вам приедут на эфир девочки, сотрудники Сбербанка, которых пытаются уволить по статье? Да, конечно, почему бы нет. Вообще нам интересно, что происходит в Сбербанке, потому что там увольняют большое количество работников и то, что там Сейчас, ну, это прогнозируемая ситуация. Ну, в общем-то, хотелось бы понять. Кстати, тут пропишут по поводу стулья. Стулья купили. Они как раз за этой ширмой. Да, за После этой эфирма мы выйдем в перископ и покажем. Арт-готовка да. за кулисами. Экс Греции ранен в результате подрыва его автомобиля. Бывший премьер-министр Греции Лукас Попадимус. Вот что у них все? Попандрео, Пападакис, Попадимус. Какие-то все у них, там наверху, с такими фамилиями, товарищи. Вот. И да, четыре человека, говорят, пострадали при взрыве автомашины. И вот этот Пападимус в том числе. Ну посмотрим. Надо больше информации, но я не думаю, что его какой-нибудь ИГИЛ подорвал. В Турции опровергли информацию об ограничениях на российский импорт. Очень странная ситуация. То есть в России четко, причем всякие лдыры, мы говорят, все отлично. На следующий день российские фирмы говорят, да нифига нас отворот-поворот нам делают там по пшенице. Никаких изменений нет. да. То есть как не разрешали, так и не разрешают. По другим каким-то товарам ограничения. Опять раз министр экономики Турции опровергает. Говорит, да нет, это все классно, везите. Кто, Британия... кто врет? Кто из, из них врет? Чиновники. Да. Конечно, чиновники, сто процентов. Премьер Британии планирует сократить пребывание на саммите g 7 после теракта. Да, и я так понимаю, что теракт как-то очень сильно отразился вообще на внутренней политике Великобритании. Вот задержали пятого подозреваемого по делу в ходе обысков обнаружили взрывчатку. Полиция Великобритании прекратила обмен данными от теракте в Манчестере с США. Это официальные данные BBC. Я вообще не понимаю, а при чем здесь, при чем здесь? это, да, то есть как можно не сотрудничать в данной, в данной области со своим союзником. Наоборот, не подозревают же они в США в том, что кто-то там бомбанул. И вот я думаю, что будут, конечно, изменения какие-то. Тактически они не будут стратегическими, конечно, изменения в правоохранительной системе Великобритании, но будут тактическими. И я думаю, что то, что всегда в Великобритании было, это отказ от вооруженной охраны всяких мероприятий. Сейчас, наверное, все это дело изменится. То есть, наверное, все-таки они будут, да, будут вооружать полицию. Мид назвали сроки назначения нового постпреда при ООН. Да, вот сказали, что уже летом назначат, да, И заместитель главы МИД России Василий Небензя, хорошая фамилия, может поехать в Нью-Йорк в качестве постпреда при ООН уже летом. Ну, я так понимаю, главное, чтобы до осени там основные мероприятия осенью начинают, начинаются. Он тоже, как, как и все, как школьники, лето отдыхают. Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы. Да, там она сказала, что... Ну вообще, если ты обратил внимание, Лавров и, э, и Захаров они очень часто сейчас пользуются анекдотами. И вообще основное у них дело это рассказывать анекдоты. И поэтому меня очень удивляет, когда меня спрашивают, а что ты анекдоты рассказываешь. Ну я делал так всегда, а они стали вот делать недавно. Ну может они Мальцева посмотрели и скажут, классно, рассказывают чувак анекдоты, и мы тоже хотим... Вот, и э, э, такие вот дела. Ладно, не буду пересказывать анекдот Захаровой. Приднестровье никогда не получит независимость, заявил Додон. Странная ситуация, да? То есть ездил сюда, <грух>, грубо говоря, Путин скажет, приезжал, угощали, там туда-сюда, окинул, а, а тоже. Ну, мы говорили, что так оно и бывает. Либо. Э, Общаясь с Путиным, как с бедоносцем получишь, в общем-то, кардан такой серьезный, да, в одно место, то ли придется кидать. Вот Дадон принял решение кинуть. Да, уже из-за бабки никто не дружит с Маккейн заявил, что хотел бы стать президентом США, но жизнь несправедлива. Спрашивает Мальцу, где народные деньги? А вот вчера глупый узбеку выступал. Наверное, у него лучше спросить, где, где да, там. Мы... Народные, народные деньги. Да. У Вовы, наверное, можно спросить. Вы не знаете, где народные деньги? Спросите, Да, Маккейн заявил, что жизнь несправедлива. Ну да, в общем для этого, наверное, не надо было быть Джоном Маккейном, прожить, ну, столь интересную, наверное, и полную событиями жизнь, как у Маккейна, чтобы понять, что жизнь несправедлива. СМИ. Мелания Трамп, наконец-то, взяла супруга за руку. Да, тут скандал же был из-за того... Ну, не скандал, я имею в виду в СМИ раздувался, но я так понимаю, просто... Может быть семейная размолвка, а может быть что-то там неудачное, когда Трамп хотел ее так взять сзади за руку, а она что-то там как-то... Ну, видео стоит посмотреть. И теперь вот они за руку ходят. Ну, наверное, она увидела, что в информационном мире это отображается не очень хорошо. И теперь ходит все время за руку. Она так и будет продолжать все время за ручку с ним, с ним ходить, чтобы... Кто-нибудь что-то не подумал. Макрон отказался отпускать руку Трампа после рукопожатия. Да, это тоже, видишь, вот милания Трамп как-то бросила руку Трампа. И вообще с рукопожатием у Трампа какие-то приколы. То расскажет, что он на себя тянет. Тут, наверное, Макрон там уцепился. нужно уж по полной программе, так скажу получить удовольствие. Сразу вспоминается этот, э, фильм «День сурка». Помнишь, там, когда э, товарищ его все время докалывал, когда он его встречал все время с утра, и однажды он так взял его за руку и начал что-то говорить и не отпускать. И тот начал вырыв, вырываться. Да. Пишет, Мелания знает, что Трамп руки после туалета не моет, вот поэтому и не берется с ним за руку. Демократы хотят проверить, связаны ли счета Трампа в Дойче-банке с РФ. Да, я вот тут хочу, там написали, я полагаю, мне надо написали, как что тебя убить надо. Я вот хочу таким смешливым сказать такую вещь, очень серьезно серьезно к этому отнеситесь. Если вы обзываетесь или еще что-то делаете, это как бы ваши дела. Есть вещи, которые затрагивать нельзя. Ни в коем случае нельзя угрожать. Знаете почему? Потому что угрожает очень много людей. Ваш адрес идентифицируется совершенно элементарно. Никто не будет не проводить селекцию. Была ли эта угроза вот такая, просто вы хотели поприкалываться, да? Или вы серьезно? У вас просто мочканут и все. Я вам серьезно говорю, просто такое количество, просто невероятное количество сторонников, Абсолютно разные люди, вы знаете, у нас очень грозные люди, наши сторонники. Ну что же вы думаете, они будут с Мальцевым связываться, спрашивают, мочить там Петрова, Иванова или Сидоров? Конечно нет. Ты просто выйдешь трубой по башке, тебя в подъезде стукнут и все. Я на полном серьезе говорю, просто если бы мы этого не проходили, ну, как бы это называется, эксцесс исполнителя. Ни в коем случае не надо делать, не надо угрожать. Можно писать там ты, говно, там я не знаю. Что хотите, пишите, не угрожайте, я вас прошу. Вы сами себе подписывайте приговор. Пишут по поводу арт подготовки обсуждения Зела. Мы все помним, у нас сегодня с компьютерами. Вопрос, Мальцев, да. ты являешься пятой колонной? Нет, конечно, я являюсь первой колонной. Первый. Какой же я пятая колонна. Я Открытый враг этого режима. Может. Пятая колонна, те, кто интегрированы и являются, э, так скажем, врагами внутри системы. А я вне системы, я воюю открыто с ней. Пишет, может 12.06.17 революции не ждем, мы готовимся. Пишет, мне обращайте внимание на дебил. Да я вообще не обращаюсь серьезно, к этому не отношусь. Но вы понимаете, что у нас самоорганизующаяся и саморегулируемая система. Вот кто-то что-то пишет, его а, этот IP-адрес идентифицировать вообще проблем нет никаких. И вы что думаете, у нас люди никто этим ничем не занимаются, мы ну, с другими вещами занимаются, то почему вот этим не занимаются? Интересно. У нас масса инициативных людей, которые по собственной инициативе делают очень много вещей, интересных и правильных. Но есть иногда за рамки выходят, что тут сделаешь. Мы на сегодняшний момент знаем адреса, там, грубо говоря, пароли, явки основной массы людей, которые служат в правоохранительных органам, И намерены вскоре это все опубликовать да, с установкой там, значков, там. кому там плюсик, кто хороший человек, вопрос нет, кому минусик там, и так далее. Ну и так далее. И таким образом люди будут зарабатывать баллы. Кто-то для индигирки и Колымы, а кто-то для того, чтобы в новой власти быть кем-то. Да? Точно так же и с этими ребятами. Пишут, может быть, двенадцатого.0 шестого семнадцатого не ждем и а готовимся. Может быть. История покажет. Да. Демократы хотят проверить, связаны ли счета Трампа в Тойче банке с Рф. Ну, а что тут проверять? Дочь Банк явно связан с РФ Если э, у этого Дочь Банка Там штрафы даже были в связи с отмыванием денег Российской Федерации да? И Трамп там участвует в этом Дойчий Банке ну, Вполне я допускаю, что были какие-то соприкосновения Но ну, по крайней мере одни и те же люди как в том анекдоте армянском, да, а люди все те же. Вот поэтому, я думаю, что тут вполне нормально. Но это не обязательно, что если деньги Трампа через Дойщий банк, связаны с деньгами, там, мошенников каких-то, там, злодеев СРФ, Трамп, там, выполнял приказы Путина, да, ну, упаси бог. Деньги, деньги, дружба, дружба, а табачок вроде, да. Трамп поддержал Евросоюз в необходимости привлечь Россию к ответу за Крым. Да, ну, здесь, в общем-то, он сказал, что, я вот прям процитирую, так, так, так. Россию нужно привлечь к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины. Это цитата. Это интересно. И призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах. Вот. Очень, очень интересно. Какие это угрозы. Не, ну понятно, что он говорил о проблемах терроризма, миграции и угрозах от России. Вот такие вот проблемы. Хотя какое отношение к НАТО миграции имеет? Ну, так, непосредственно никакого, но. Опосредованно может и есть что-то. СМИ сообщили о приближении корабля ВМС США к спорным островам близ Китая. Да, и проблемы, конечно, возникают в связи с этим, потому что Китай нервничает. И вообще Китай очень относится трепетно ко всем этим своим островам, которые спорные, которые он считает своими. И я думаю, что напряжение в этом регионе из-за этого будет только расти. Спрашивают, что будет со страховыми фондами? Какие имеются в виду страховые фонды? Не написано, какие. Ну, по-видимому, не знаю. Уточните вопрос. США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителям. Ну да, это, я так понимаю, первый случай, когда летел, причем непонятно какой американский самолет и непонятно какой российский истребитель его перехватил и действия российского летчика американской стороной названы непрофессиональными. Ну, потому что подлетают очень близко, мы, мы это видели даже на фотографиях и, в общем-то, ну, я говорю, это до того момента, как с каким-то... Английским пилотам не повстречаются на встречных курсах. Такое уже бывало. Те тоже очень любят так. Ух, горцевать. Предлагаю сделать минуту рекламную паузу и поставить лайки, подписаться на канал Арт Подготовка. Даже если вы смотрите на каких-то зеркалах, зайдите на канал Артподготовка. Обязательно подпишитесь у нас, чтобы мы видели фактическое количество соратников. Это нам, кстати, пригодится в связи с ревкоинами. Так назову их. Тайное название. Еще у нас в YouTube есть кнопочка поделиться. Можете поделиться в соцсетях. Не можете, я тоже призываю делиться. Потому как это дает популярности видео. И также у нас есть донат, где вы в прямом эфире можете задать вопрос. И, соответственно, помочь проекту. Да, пишет, не забываем про митинг 12 июня. Да, все идем смотреть на митинг. Это очень важно. Путин поставил в Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии. Это вообще бред. Это что надо курить, чтобы полицейским силам ставить задачу по отражению внешней агрессии. Если кто-то бывал в Волгограде, да, ну... Тот знает, что есть там улица 10-й дивизии НКВД. И вообще 10-я дивизия НКВД себя очень хорошо зарекомендовала. Хорошо это, это я очень слабо сказал. Она зарекомендовала себя героически. И состояла она из кого? Ну, в общем-то, даже сейчас и трудно сказать из кого. Из всех, кого успели собрать. Это были милиционеры, это были какие-то люди из ведомственной охраны в Охровце, ну, в общем, кого, кого смогли сколотить для того, чтобы они держали оборону. И они держали ее на насмерть, это была оборонительная операция, и, в общем, они все полегли. Я так понимаю, что на сегодняшний день даже архивы не смогут раскрыть Имена этих людей, которые там погибли. Но это было потому, что Сталинград защищать был некому. Регулярной армии практически не было. Все было перебито, уничтожено. И, и в общем-то, те маневры, которые были сделаны Ставкой да, Сталина, ну, они потерпели фиаско, мягко говоря. Да? то есть Поэтому люди, которые там жили, они вооружились... То, чем мог и держали оборон. И вот это оправданно. Но вот в этих условиях, когда Путин рассказывает о том, что армия у нас будет прям вот невероятно, вернее, это когда ватники спрашивают, ватник спрашивает, а чушь Путин ты сделал? Они говорят, он армию укрепил. Вот. И этот факт, что он поставил перед Росгвардией, то есть внутренними войсками, задачу по отражению внешней агрессии, говорит о том, что армии нет. Ну как ну, может а это, это вообще, да. Уже? Не знаю вообще, как какой-то бред. Я говорю, или они там хорошую курят, или что вообще. Как, э, э, со, само, сам вот такой оборот, он должен уже вызвать непонимание, отрапить такое напряжение. Это это зачем? Это почему? И сразу целая куча вопросов должна возникнуть. Если он этого не понимает, то я думаю, что он уже впал тогда, в общем-то, в особое старческое состояние. Ну или просто придуривается. Вот здесь имя непонятное. Хоть вы не читаете мои сообщения, все равно вам лайк. Мы читаем практически все сообщения, на какие вопросы есть возможность ответить и считаем нужным отвечать. Мы на них отвечаем. Вот по поводу страховых человек поправился. Например, Росгосстрах. Частная контора. Что хотят? Да, Росгосстрах. Ну, во-первых, частные структуры, которые, так сказать, аффилированы с определенными там Ротенбергами, Тимченками и прочими, и прочими, и прочими. Ну, это понятно, что будет с ними. Они точно так же попадут под люстрации, да, я имею в виду... Лиц, которые этим руководили и соответственно вся финансовая система под очень серьезный разбор, да, то есть будут возбуждены уголовные дела, и будут исследоваться доказательства, каким образом они там наживали триллиарды и так далее. А дальше, в общем-то, посмотрим, да, а какие-то обычные частные структуры, да, какие мы к ним претензии имеем. Ну, там, допустим, они скажут, не платили налоги, ну, и на здоровье пусть не платят, нам-то что. И они там что-то там смухлевали, ну, ради бога, это все дела частного порядка, пусть. Если к ним есть у кого-то претензии, в гражданском суде можно решить эти вопросы. Если нет ни у кого претензии, будут работать дальше. С Плесецка стартовал ракетный носитель Союз 2 .1. А, извини, извини, вот про его не, не сказали. Минобороны объявил сроки создания первого вертолета-носца в России. Да. Да. да, вот такой Замминистра Юрий Борисов, который отвечает там за технику. И он сказал, сказал вообще это шедеврально. Это цикл строительства вертолета-носца это минимум 4 года. Да где-то к 2022 году. Когда, когда вертолет носит? нас? Да вот где-то к 2022 году. Слушай, ни решения на этот счет, ни проектов, ничего вообще нет. Даже того места, где это будет строиться, нет. Да, даже, даже из папье Маше вертолет носец не сделан. А он говорит, получается как-то... Помнишь, в грузинском анекдоте, когда говорит, воно сколько будет дважды два? Пять учителей. Ну, 5-6, где-то так. Вот так вези, где-то так, к 22-му, 30-му году. 30-му они авианосец построят, к 22-му вертолеты носиц. А сейчас дискотека, э. да, вот. Младцы! Да, с Плесецка стартовала ракета, носитель союз с новейшим военным спутником. Я так понимаю, ну, вроде удачно. Я не знаю, это, наверное, военный спутник, который сделали в госуниверситете. Там что-то они делали студенческий какой-то, курсовая работа, но не иначе. Вот. и Минфин хочет платить фиксированную выплату к пенсиям из федерального бюджета. Уникально совершенно, потому что это в общем, нормально, это то, что делал Советский Союз и то, что не требует огромного количества бюрократов из пенсионного фонда. Вообще система... Самая простая, которая могла бы существовать, но тогда бы украсть ничего было нельзя, да, это уплата налога в бюджет, пенсионного налога и по достижению возраста автоматически, заявляет он, не заявляет, автоматически получение пенсии. Причем не имело бы значения, работает человек или не работает, если работает, он уплачивает взносы на пенсию, то есть платит пенсионный налог, все, ему платят пенсию, а он платит налог, то есть одно другому не мешает, если он работает, понимаешь, то есть таким образом можно было не иметь в пенсионном фонде ни одного человека. Вообще нет, то есть даже структуры пенсионного фонда не иметь. Это десятки тысяч людей, а то и сотни, наверное. Но. Да, они были бы, ну, занимались бы чем-то общественным, полезным трудом, они перекладывали бы с одной точки на другую. А пенсии бы не разворовывались. Мы говорили о том, что, спрашивают, зачем созданы были эти негосударственные пенсионные фонды. Вот для того, чтобы разворовать пенсионные деньги, чтобы сейчас бюджет взял это бремя на себя, а нам сказали, ребята, в бюджете денег нет, поэтому пенсионный возраст должен быть вот такой, вот такой. А что же сразу-то этого нельзя было делать? Для... Зачем нужны были реформы? Вы не знали, что так получится? Вы знали. И вот концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство. Это еще один такой вариант, да? то есть вот что введение системы Согласно которой, вместо работодателя взносы будет делать сам работник. Вот какая, представляете, новость -то. Удивительная вообще вещь. На самом деле, это вот что у людей в башке? Ну вот вы строите капитализм ваш, да? Ну ладно. Ну даже с точки зрения вашего капитализма. но ну, я говорю, берите каждый работник, сам платит пенсионный налог. Все. И сам получает эти деньги автоматом по достижению пенсионного возраста. Все, ничего не нужно. Ни одной лишней бумажки не нужно, ни одного лишнего человека не нужно. Но им надо было украсть. Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам, не попавшим под санкции, не попавшим под майские указы. Ну вы поддерживаете советских людей. Ну, как, как говорил Горбачев. Ну, вы знаете, советские люди Нас поддерживают да? Ну, советские люди в основном нас поддерживают Но мы и сами советские люди что мы? мы родились все при совке И, конечно, что значит Вы поддерживаете советских людей То есть, это тех, кому там За 40 лет, да, ну, конечно поддерживаем, там да, да даже и не за 40 ну, там, В общем-то И даже тех, кто моложе Конечно, поддерживают Да И Поручил он поднять бюджетникам, причем, знаешь, вот интересно, такой вот тем, которые не попали под майские указы, то есть у майцев у этих, у них все классно. Вот те, которые под майские указы попали, у них все отлично. Там, если вы помните, средняя зарплата должна быть у учителя, средняя зарплата у медика. Сред... Та, которая в среднем по региону. Ну, то есть, вот они рисуют саратые 30 тысяч, значит, учитель должен получать сараты 30, а медик тоже 30. То есть это они вопрос решили. Все. Они говорят, да мы решили. Ну, ладно. А теперь они следующий вопрос будут решать. Те, которые не попали под эти указы, им, значит, будет индексироваться зарплата, и это коснется 5,8 миллионов рублей, 8 миллионов человек, да. Вот. И 1,9 из них заняты в федеральных учреждениях, и 3,9 миллионов учреждений, субъектов Российской Федерации, муниципальных учреждений. Все хорошо было. Цифры нет. Нет общей цифры и нет частной. То есть у нас нет ни процентов, ни... В реальных цифрах таких, сколько денег вообще, на, на, на, на это вы собираетесь истратить, господин Путин. А есть поручение поднять зарплаты, не попавшим под майские указы. Ну-ка, поднимите зарплаты. Есть, господин Путин, поднимем. На копейку поднимут, на рубль поднимут, на 10 рублей, мы не знаем. То есть, ну, есть такое поручение. Может, вообще нет, может, еще отберут наоборот. Может, неправильно. И кстати, исполнителя. То есть им поручали поднять, они отняли. Они неправильно услышали. Поднять, они думали отнять. Ну и начали отнимать. Банкоматы будут знать клиентов в лицо. Их знали только в лицо. То есть это... Крупнейшие кредитные организации планируют ввести идентификации по внешности. То есть таким образом уже никакие анонимные платежи, да, там карты на предъявителя, что там планировалось и так далее. Маски одевать. Да. Кто знает, у Мальцева гражданство израильское есть. Ну, вот ты, тот, кто пишет этот явный тролль, Но ну, вот представьте себе, Мальцев был депутатом облдумы, да, и баллотировался неоднократно. Вот, в Госдуму баллотировался последний раз в прошлом году. Можно открой закон лицу, у которого есть не только израильское, любое другое гражданство баллотироваться? Конечно, нет. То есть российское то гражданство должно быть для того, чтобы куда-то, хоть куда-то баллотироваться. Поэтому это ответ на вопрос. Конечно, у меня нет никакого другого гражданства, ни израильского, ни американского, ни киргизского, никакого. Центробанк предложил считать биткоины цифровым товаром. Да. Я вот сегодня целый день обсуждали мы сегодня с вами эту тему. Я не понимал, в чем суть закона, Да сразу пока, понятно. пока не дочитал до конца. Конечно. Хотят, да, хотят. Это как в мультике про Южный парк, когда канадцы хотели электронных денег. Вот там сидят ушлепки, которые слышали про некие биткоины, про какие-то электронные деньги, про криптовалюту, и они хотят с этого налоги. Ну, сильно хотят, говорит, слушайте, а, а дайте нам денег с ваших вот этих биткоинов. Как это устроено, они не имеют ни малейшего представления, что они получат от хрена уши, они да, даже не думают, что так может быть. То есть, они не понимают, что криптовалюта, потому и крипта, что это все анонимно, да. И то есть, если и делается, -то, делаются анонимные платежи очень часто для того, чтобы не платить налоги. Для того, чтобы не взаимодействовать с государствами. Если кто-то хотел взаимодействовать с государствами, но он купил доллары, там, я не знаю, франки, тугрики. Но, а если люди, так сказать, расчеты ведут в биткоинах, если их, так сказать, экономика частная завязана, на криптовалюту. Зачем-то они это делают. Ну, не, конечно, не для того, чтобы этим ушлепкам платить налоги. И никак эти ушлепки это, из них не вытащут. Ну, как ты это вытащишь? Ты пишешь, бабла еще срубить напоследок. Да, у них желание прям громадное. Вот хоть что-нибудь. Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджера. Да, это вот то, о чем мы говорили, то есть теперь и Роскомнадзор хочет регулировать мессенджеры, вместо того, чтобы помогать информационному миру подстроиться под него, потому что он гораздо мощнее, чем это государство, информационный мир... Ну, это вообще это вещи разного порядка, вот это государство путинское, информационный мир, и они вот этим своим вонючим государством хотят поставить преграду информационному миру, они хотят, там, что -то скажут, а мы вот это решим сейчас и указ, чтобы завтра солнце не взошло, да взойдет, единственное, как может погибнуть информационный мир, это если Вову кнопку нажмет и уничтожит творение вместе с информационным миром, там, я не знаю, и, и с дикарями, которые там пока еще по островам бегают вместе со всеми, тогда да, тогда нет вопроса. Но это единственный путь, нет другого пути поставить заслон информационному миру, он все равно доминирует, он все равно победит. И было бы разумно это использовать, к всеобщему благу, к тому, чтобы развивать Россию, а не засовывать ее в самую и глубокую, да? Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами с палкой уже был, да, да. может, и, я вот думаю может действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить Медведь, мы вот думаем другое мы думаем, может вместо вас роботов поставить и это на полном серьезе Очень то есть Компьютерные программы, которые могут заменить большинство вот таких товарищей, как Медведев, в том числе и, я думаю, премьерской. с, с хорошей компьютерной программой справились бы и с премьерской должностью, а ну, уж, качество, да, это, уж, да, уж это, судебная да. система вся могла бы быть э, компьютеризирована, и, и там Скайнет какой-то, я думаю, судил бы более беспристрастно ну и так далее, поэтому в общем-то идея хорошая, да, в футбол будут играть роботы, но она может быть не столь зрелищна, да, конечно, если наделать роботов в таких бегающих, да, там, с палками. палками, да, которые между собой врезаются, но это уже будет не футбол, это то разбегаться и друг об друга ушибаться, я думаю, что вот фильм про мальчика и робота, там, про робота-бойца, это ближайшее будущее, конечно, я думаю, что в ближайшем будущем будут соревнования, там, роботов-убийц, которые будут друг другу головы отрывать, это нормально, но человеку нравится, нравится человеку такой экшен поэтому я думаю что в футбол наверное у нас все-таки роботы играть не будут а вот когда власть изменится то я думаю что Местер футбольные видеоролик. футбольные команды в тюрьмах конечно да мы им можем обещать и это без смеха потому что ну вот я когда сидел обратил внимание на одну особенность на то что во всех странах мира, нормально, да, там, как зэки проводят день, они играют в футбол, занимаются спортом. Здесь э, тот, кто занимается спортом, да, он э, сразу же рассматривается как э, стремящийся к побегу, да, готовящийся к побегу и так далее. То есть, поэтому, конечно... Всю тюремную систему надо менять, там люди должны играть в футбол, в баскетбол, люди да. Играть, да это нет, ну не и пока. они тоже будут сидеть в а Они да... там будут на еду добывать. Они проиграют целый день в футбол и жрать нечего. Ну пока играть. в тюрьме сидят скрытые, пока мы а, т... в трибунал, то, да. То, да то, и... то, я думаю, что мы им дадим такую возможность, Может, пусть знаю, играют, знаю, да, так так без всяких ров. Проголосуем. <laughs> что будет с накоплениями, с накопленными деньгами простых людей во время революции и после? Я вот, знаете, все меньше и меньше знаю людей, у которых есть накопления. Да, это такие незначительные накопления, что если вы имеете в виду, что будут какие-то потери, я уверен, что мы способны будем их компенсировать. И уверен, что мы обязаны компенсировать те потери, которые были до этого. Начиная там, я не знаю, ну, с какого момента, ну, может быть, с 6 реформ 61 год года, может, и не будем считать, а вот с ä, Павловской реформой, со всех этих ä, проблем, которые со Сбербанками у нас возникали, да. когда люди потеряли на счетах огромные суммы, ну, я не думаю, что это будет проблемно доказать, и я думаю, что возмещение мы обязаны сделать. Скажите про пенсии на 40 миллионов. Если у вас 40 миллионов смотрела бы канал «Артподготовка» и принимала бы активное участие в митингах, в всяких маршах протестных, да? Нет, ну, митинг, митинг тогда не только один. Если 1, 40 1. миллионов, да, это один митинг. Просто достаточно. у нас бы было бы не только там 50 там, тысяч молодежи, но еще там 40 миллионов бабушек, да с костылями, да на инвалидных там, я не знаю, переговорах. Ну, ходилках, или как это называется, с четырьмя ногами, и ходунки, да, вот мне подсказывают, спасибо. Невозможно было бы с ходунками запихать даже в автобус, и все, понимаете. Вячеслав, скажите им про пенсии. Как вы видите будущие пенсии в будущее России? Не, пенсионерам над каждым рассказывают, что мы сейчас, это не я подсчитал, это любой экономист может легко подсчитать, что если не красть те деньги, которые сейчас разворовываются, да, причем разворовываются не то, что там где-то по низам, а верхушкой. То есть это э, те деньги, которые идут yeah, за газ, за нефть, там, за никель, yeah. за, все, за все то, yeah. с чего мы можем оплачивать пенсии. Да? И не только пенсии, но пособия различные, в том числе и детские пособия yeah. и так далее. И тогда мы можем совершенно легко держать это в районе одной тысячи долларов. Ну, так условно, 1000 долларов инвалидам, 1000 долларов пенсионерам, ну, кому-то кому больше, кому-то меньше, потому что обязательно будет там сыр-бор, что вот не должно быть уравниловки. ну да, там какая-то будет градация, но э, ми минимально, минимально все равно мы не должны падать ниже, ниже Румынии, там, ниже 700 долларов, то есть нижнюю часть нужно уставить. Для пенсии, да, то есть и пособие на детей, я считаю, что, ну, женщина, родившая одного ребенка, уже может совершенно спокойно должна из этого пособия, по крайней мере, прокормиться. И ребенка прокормить, и себя прокормить, и так далее. Вот, да, вы еще поправляете себя. То есть прокормиться в обычном понимании у людей, то купить булку хлеба нет, и Нет, нет. Прокормиться ну, нормально, в понимании цивилизованных. Купить одежду, жить в нормальных условиях. то есть, Ну, конечно, в цивилизованных. Мы не, не говорим, что кусок хлеба там и по воскресеньям селедку ни в коем случае. То есть это вполне разумная цифра, нас мало, вы понимаете, нас очень мало. Я боюсь даже получится такая ситуация, что вот мы видим одни цифры по поводу количества. Населения, да и, и пенсионеров в частности, да. А потом мы прикинем, там окажется совсем другие цифры, гораздо меньше, гораздо меньше. И, и я даже не боюсь, я знаю, что так будет, потому что там уже Неоднократно. Вот Один наш товарищ рассказывает: да, нам говорит: вот, Вячеслав, ты не прав, когда говоришь, что здесь там, под 90 миллионов человек, там, ну, в смысле, не говорю, а предполагаю, а остальных нет. Вот те действия, те финансы и так далее, говорят о том, что здесь ну там 140 миллионов есть. Конечно, есть. Но мы говорим о гражданах России. То есть, мы говорим о том, что граждан России, ну, может, там под 100 миллионов, да. А остальные были, приезжие, были приемы, которые, которые э, создают вот эту вот массовку, да. Ну, то есть, ну, мы же видим, это настоящая массовка. Вот при э, этой переписи населения, да, когда там приходит, я прихожу, товарищ у меня живет, ну, подруг там жила она. Умерла, сейчас ее сын там живет, я вот прихожу, смотрю, там перепись ведется, и там, я говорю, а это кто такой, пишет, хорошенький, маленький, там такой, я говорю, это ты Смаил, я говорю, ну, я вижу, что это не Иван, да, и вот там масса, масса, <масса... Людей, которые приехали из Таджикистана, из Узбекистана, там я вообще не, не знаю откуда, да, но к ним пришли, их переписывают, у них сроду российского паспорта не было, а их переписали всех как граждан России, вот в чем дело. Вот мы с Виталией считали, что если пользоваться тем, что добывает Газпром, Роснефть и Лукойл, на каждого человека в месяц, на каждого абсолютно все 150-147 миллионов, получается по 44 тысячи. Уважаемые пенсионеры, мы вам 60 тысяч на сейчас вот на, на эту секунду мы вам гарантировать имеем полное право и, мы ну, вам и возможность. Это, не, это не, очень не, не пустой звон, это, это на самом деле цифры. И... Возьмите добычу всех компаний, умножьте на стоимость единицы добываемой продукции и разделите на 147. У вас получится цифра 44 тысячи. Вот еще спрашивают, Мальцев, кто является вашим шефом? Вот я много раз уже это повторял и не устану повторять. Вот есть у Порошенко шеф Путин, есть у Януковича шеф Путин, есть у батьки, забываю все время фамилию его, тоже у Лукашенко шеф Путин. Вот у Путина нету Путина, так же и у Мальцева нету Мальцева. Мальцев сам в себе шеф. И нету Путина. Ну нет, сам себе, конечно, не шеф, я человек верующий, и думаю, что все-таки шеф там, иначе бы дела складывались гораздо хуже, да, потому что не, иной раз смотришь и думаешь, ну вот тут никак, раз, ну, нормально, выруливается все, да, как будто, как будто... Поэтому я, я считаю, что силы, которые на нашей стороне, э, так сказать, сражаются, да, они гораздо мощнее и могущественнее, чем все те, которых, которые Вову поддерживают. МВД не нашло нарушения закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву. Да, я прям даже не знаю. И вот пишет, Ходорковский шеф. Нет, Ходорковский нет, конечно. Я да, достаточно Ходорков". уважительно к Михаилу Борисовичу отношусь. Но... И я, в общем-то, готов с ним сотрудничать по той простой причине, я это говорил неоднократно, потому что я ему абсолютно доверяю, то есть масса людей в позиции, которым я вообще не доверяю, а Ходорковскому доверяю, почему, потому что он точно не обманет, он так заточен на Вову, что он точно не соскочит никогда. Ну, по крайней мере, я одного возраста, я пропускаю через себя. Я-то заточен, но он меня, Вова, 10 лет в тюрьме не держал. А если меня продержал 10 лет, я вообще, не знаю, бужа она грыз кремлевскую стену зубами. Поэтому Ходорковскому я абсолютно доверяю. Но он никакой не шеф, мне это хорошо, если он, так сказать, будет нашим соратникам. Я, я буду этому да я рад. Думал, я это так, я со своей стороны этому. скажу, что я буду рад и, и, и счастлив. Да, потому что все, все, кто реально борется с Ловой, они все должны быть вместе. Тут правильно пишет, у Мальцева шеф ⁇ это народ. И я в том -то да, фигурую, очень фигурую. хорошо. Так, да, вот МВД не нашло нарушение закона в фактах из расследований ФБК по Медведеву. И знаешь, чем это интересно? Тем, что это второй ответ. Это вторая сказка с Херезадой, да? А первая была ФСБшная, Рашкину, да? И она была засекречена. Но, судя по вот второй сказке, первая была такой же, понимаете, то есть, только ФСБ ее засекретило. Вот это парадокс, да? То есть, казалось бы, вот что секретит, и так все ясно, да? Что вы ничего, ничего реального не скажете, да. Война, надо за ложь, привлекать. Да. И не выходит? Нет, ну как-то у них, видишь, не получается. Потому не что, что, нет, что если стал, возбуждать в отношении. Навального какие-то дела, да, заведомо ложный донос, то тогда надо доказывать. Тут уголовное дело. Тут не Навальный должен доказывать, а, да, и все. Как только время доказывания ложится на Медведева, доказать, что он не крал и не верблюд, все. Кранты, полные кранты. «Прямая линия с президентом пройдет после Дня России». Ну, не знаю, насчет после дня России. Состоится 15 июня. Я вот честно скажу, не знаю, что будет 12 июня, поэтому не знаю, что будет 15 июня. Я вполне думаю, что Вова может это все перенести. Потому а что написано а с Мальцевым или Путиным. Хорошо. Мальцев, есть соратники в Пензе, как связаться? Соратники в Пензе, напишите, и, во-первых, можно связаться через группу ВКонтакте, через 5.11.17 э, сайт. Google центр поблагодарил всех, кто поддержал театр и Серебренникова. Мальцев, вам вручили награду Орден Жидом-Масонный. Покажите его народу. Что такое Орден Жидом-Масонный? Кнопка, Кнопка, да. А я думал, что это за заслуги перед Отечеством, которые Путин вручает, да, особенно там всяким глупым узбекам, да, которые потом помогают. Кстати, надо об этом рассказать. Отваливают все, что украли здесь отваливают, ну не все, а часть отваливают в Италии всяким бедным, убогим, там автобусы покупают и так далее, а за это тоже там медаль покупают. И вот меня спрашивают, почему Бурханович там э, деньги на благотворительность тратит, а не здесь, а здесь еще тратит. Здесь благотворительность ⁇ это отстек определенный кремлевским мечтателем, а там нужно иметь очень нормальное лицо. Для чего? Для того, чтобы, а, не отдали, поскольку люди не связывают никак с Россией, и ничего кроме э, грабежа нас. Они не связывают своего будущего с Россией. Они же понимают, что этот грабеж рано или поздно закончится. То ли потому, что Вову вышибут, то ли э, потому, что Вова что-нибудь у них отнимет, да, но они понимают, что это временно, что не может так продолжаться всегда. Нет, на самом деле, это много кто пишет Давайте замутим пораньше, но мне тут Мотивация понравилась, что-то мне не улыбается В ноябре на баррикады лезть Холодно и сыро Ну, значит, нужно не на баррикады А сразу в Кремль Да, сразу в тепло Там есть старая площадь Это такая есть Мотивация, да Это же было Еще Давно уж, я уж не помню, в советский период первый раз прозвучало, что революция вот, Октябрьская потому и случилась так быстро, потому что холодновато было, на, народу да, на улицах там, от бочек греться было не очень интересно. Вот они все там побежали по домам, по таким серьезным, да, по дворцам различным. И, кстати, это один... Из мотивов, да, когда ты стоишь там с ружьишком у бочки, греешься, а с тут домишко такой нормальный, да, то можно зайти и там погреться. Гоголь-центр поблагодарил всех, кто поддержал театр из Серебряников. Да, видишь, там вокруг этого Гоголя такой Гоголь-моголь. То есть сейчас ситуация какая... Мединский отказался комментировать обыски значит у Серебренникова, а вот Путин там, с, элитой, их называем, с элитой встречался на каком-то там мероприятии, и Миронов спросил его, Евгений, я имею в виду, Миронов. Что там, причем очень резко спросил, что происходит, почему там этого Сереб... Серебряникова э, обыскивает и так далее. На что Путин ответил: Да дураки! И все, да дураки! То есть, какие-то некие дураки, вот там что-то натворили. Причем он, он знал: его спросили: Зна... знаете вы об этом? Он сказал, знает. И вот главный бухгалтер седьмой студии, которая как раз, в общем-то, имеет отношение к этому Гоголь-центру, согласилась на сделку со следствием и, значит, продлили ее задержание на 72 часа Пресненский суд Москвы. Ну, я так понимаю, что ее выпустят, как только она все подпишет, признает и так далее. И вот я говорю, странно, что вокруг этого дела так все раскрутилось, все кричат в голос, да, а когда абсолютно невиновных людей трамбует, большинство вот этой, так сказать, элиты от искусства помалкивают. И вот интересно, еще и, и, интересный такой момент, сейчас я... Ага. Ну вот пока ищете в Саратове в каждой очереди разговоры о том, сколько еще будем терпеть Путина. Да, конечно. Так, слушай, что-то я... О! Мужчина такой вот этот мужчина. Найдет деньги вот. Да, мужчина такой. Причем зовут его Дмитрий Торин. Торин, дубащит, помнишь, что это? Торин, дубащит. Это еще белого орка не хватает, только он у Google центра вот так облепился деньгами, пытался их раздавать, а потом еще и несколько съел. Но я не знаю, насколько это деньги, они а просто там какие-то, эти... как они из банка приколов, что ли, да, вот, ну... Товарищ такую акцию устроил, то есть такой акционист, художник Торин дубащит, теперь его будет звать. Я думаю, палыть пускай, что его так и зовут. Ну что, люди развлекаются и хорошо, что его, в общем, не повязали, не посадили, там, не потащили. Вообще, обратите внимание, вот если кто-то бы вышел с плакатом и растянул плакат, то его бы сразу приняли. Так может, действительно выходить там, я не знаю, вот в трусах там, а может, и вообще без трусов, чтобы, чтобы а, можно было простоять, и никто и никто из полицейских бы не подошел и не посмел тебя никуда убрать. Да. Это смотря какая персона. То, есть, то ли на дубащиту, там мало кто знает. Нет, ну Я и не собираюсь без штанов там стоять. Тут пойду брать кредит и вам на помощь отправлю все равно после революции простите и вправду будем настаивать на прощение как как ленин в том фильме говорил, да очень толковый письмо житель уфы пытался расплатиться за продукты патроны от калашникова не я понимаю что на чуть-чуть не в себе был вот и но то, что это уже платежное средство стал патрон от Калашникова смешно такое. Обычно на войне там, об, об, обмен, да? обмен такой там патроны на сало или на спирт, в общем, симптоматично. Макдональдс заявил, что опасные наколки. какие наколки вы сделали все на теле, когда сидели 15 утра? Вы думаете, что в, в а наколки это вообще обязательные условия? У меня, слава богу, на теле ни одной наколки нет, никакой. да, И я как-то не планирую. Я вот еще в преддверии 12 числа предлагаю всем после того, как посмотрите на несанкционированный митинг, прийти в тверское отделение полиции, и написать заявление о том, что вы не подчинились законным требованиям сотрудника полиции. Фамилии я, наверное, настаю, чтобы были опубликованы под видео. У нас есть там четыре героя, которых мы почему-то опять забыли. И заедете в спецприемник, посмотрите. Я лично там поправился. То есть никаких наколок там не не обязывают делать, даже машинок не у каждого есть. Вполне себе приличное заведение. Я вам честно скажу, живут там, находятся там э, в условиях, более комфортных, чем половина нашей страны. Да. Макдональдс заявил, что опасные нагетсы не попали на его предприятие. Да, причем это у Макдональдса, я так понимаю, нагетсы исследовали, там изъяли, исследовали и нашли антибиотики. Я понимаю, так курином филе можно вот в любом какой только есть найти антибиотики и найти женский гормон, потому что все, что производится из куриного мяса, ну это куриное мясо взято из этих фабрик бройлерных, да, ну там за Сколько, за 60 дней, или за 130, сколько, сейчас 30. говорят, уже за 40, да, 30. выращивается курица, которая выращивалась раньше за полгода, вот, вот. Вот. то есть сортовая такая, до килограмма, ну, в смысле, килограмм, да, из цыпленка вот из такого, как это можно сделать, конечно, пичка ее всякой гадостью, в том числе антибиотиками и гормонами. Поэтому, исходя из вот, э, того, что Макдональдс заявил, что это вот вовремя их задержали эти наггетсы, они не попали на предприятие, и вообще таких у них нет, ну, наверное, все-таки это ложь какая-то. Может быть, вот с, конкретно с таким а, антибактериальным препаратом, как фуразолидон, наверное, нет, а вот с каким-то другим 100% и есть. Я даже не удивлюсь. Я если... да, больше скажу, есть на ютубе видео, где берут курицу, она вот как в советский вариант, там за рубль 80, значит берут ее, надувают, да, да, ну, а это... раствором ее накачивают. Да, она да. увеличивается прямо на глазах буквально в два, в два раза. Я и знаю, представьте, что. вот что это вот потом. Да, вот. да. это а, обкалывают пор, нас... это все гелем. Пищевыми гелями кура обкалывают все время, и это, в общем, норма, потому что, ну, не все они до килограмма, так сказать, доросли, а если обкололи, то они вот взберете курицу, взвешиваете там, килограмм, иногда 600, килограмм 600 грамм весит, ну, что же это? И потом начинает вся течь. Вот еще, на самом деле, смотрю, у нас сейчас смотрят 9 с лишним тысяч человек, лайков 3000, обычно у нас половину зрителей прямого эфира, поэтому под там не хватает всего 4000, да? Нет, чуть поменьше. Также подписывайтесь на канал, подготовка, подготовка, делитесь видео в соц сетях в Одноклассниках, в Твиттере, в Контакте, задавайте вопрос в прямом эфире через донат, здесь есть ссылка, третья строчка снизу под видео. Мы эти донаты все обязательно зачитаем в конце передачи и ответим на абсолютно все вопросы. Ну, помимо того, что отвечаем. Ничего Вячеслав в чате. Маль, срочно нужна помощь журналисту автору фильма, он вам не лапать. Фильм о коррупции в России и вот ссылка про него фабрикует второе уголовное дело. Надо ну, вот как-то вы с нами свяжитесь. Да, у нас телефоны: восемь девяносто пять десять ноль пять одиннадцать семнадцать. 8, три девятки, восемь, ноль, пять, одиннадцать, семнадцать. Звоните, как бы рассказывайте. Как-то спишемся. Да. Рпц задумала проверить останки старца Феодора на принадлежность к Романову. Ну, это такая старая история. В общем-то, старец был проживал в Топольске, если мне не изменяет память, да? И так, а ты что-то куда-то она делась Это новость. Да. Да. Да Ой. В, том, в Томске, он Феодор, блин, лежал, да. Mm -hmm. Проживал в Томске. И, ну, как бы есть определенные... Федор Кузьмич его звали и есть определенная легенда о том, что он является, являлся э, государем Александром Первым. Что государь Александр I, Первый умер, не умер в, в там на Азовском море а там вроде умер какой-то офицер, который был на него похож, его заменили и старец значит вот там в Таганрог. Томске, в Тобольске, в Томске, да. В Таганроге. Да, ну в Таганроге, да, я имел в виду. В... Старец поселился там на севере, там вот в Томске, да, и был на самом деле государем. И, и что, рейт. да, и что даже вот вроде почерковической экспертизы показал схожесть почерков и так далее. Но вот сейчас будут делать если анализ ДНК это интересно, но там с прахом не все не все так просто, потому что неоднократно там как-то утрачивался он потом появлялся вновь, поэтому как-то вот. Но если тот прах, который там есть и будет совпадение найдено, то это будет очень интересно, это уже будет доказательство. Вот тут интересно, вы мне можете помочь, вы можете помочь мне. Наш губернатор денег должен, 660 тысяч. Третий год меня посылают на многоточиях, Хэ, многоточия. не знаю, что делать. На адвокатов денег нет. Я вам предлагаю приехать в народный дом, из народного телефона позвонить губернатору. Потом поделитесь. Я думаю, что он вам сразу все оценяет, если вы еще ему скажете, что вы зафиксируете все в вот товары. Длав... Человек пишет, мне нравится, вот, я махровый атеист, извините, конечно, не понимаю, как можно верить. Ну, блин, вы знаете, я вот к махровому атеисту могу обратиться так, только так. Я тоже не представляю, как можно верить, но я представляю, как можно знать. Вот, представляешь, махровый атеист там какой-то, да, едет на лошадке в... В Дамаск, да, чтобы там побить христиан Вдруг с этой лошадки слетает Ударяется головой И видит Иисуса Христа Который, который его видел, что распяли Как-то общается с ним И потом становится Павлом да, и... Ну то есть он же знал да, Он общался и знал Его, его не, нельзя сказать, что он верил в отличие от многих других, он, он не верил, он знал. Это мы можем верить, да, поскольку мы там не знаем. Так вот, поэтому есть определенные уровни веры. Есть вера просто, потому что человек, ну, потому что верует, да, а есть вещи, которые знают. Это тоже очень важный момент. Глава Мид Филиппин назвал Лаврова гигантом и легендой дипломатии. Блять, я сразу вспоминаю, кто по вашему, кто по вашему этот мощный старик. Не говорите, вы не можете это знать. Это гигант мысли, отец русской демократии особо приближенный к императору. Но один один, все, один. все сказано, один в один. Причем что мне понравится, этот филиппинец сказал: мы филиппинцы говорим только правду. Причем я удивлялся, но. В моем представлении киса Воробьянина очень похож на Лаврова, то есть такой, да, такой высокий, такой, все, да, и вот такой чистый, я его на, на лысо постричь, как киса случайно, и все, и будет прям мощный старик, гигантный, отец русской демократии, особо приближенный к оператору, да, если у него еще... Будет талант к нищенству, как у Кисы с жены МАПАС, сижу. Вообще будет классно. <реклама> <реклама> Но я думаю, что у него как раз так все и есть. Вот он прям в жилу. Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства. Мальчик верит, что какой-то слушали с свалился. Да я не в это верю вовсе. Я, в общем-то... Ну... Но... Я не знаю, для тех, для тех, кто понял, сказал. Зачем вообще религию трогать? Ну да, да. Так религию это, религию. Как, как сказал Спаситель в фильме, в мультфильме «Южный парк», да, где он ведет шоу на телевидении, там Иисус Христос ведет шоу на телевидении, он сказал, эти вопросы нельзя трогать, я бы не стал трогать даже 18-метровой палкой. Конечно. В Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства. Ну что ж делать, я не завидую этой армии. Ну, понимаешь, когда армию вовлекают в Латинской Америке в разборки, да, то всегда это кончается очень-очень неприятно. Очень неприятно кончается. И кроме всего прочего, сейчас. Тот период, когда... Ну, период диктатур военных, я думаю, закончился, потому что пришел информационный мир, поэтому может это выстрелить совсем в другую сторону. На месте властей в Бразилии мир не стал такое делать. Это слишком опасно, непредсказуемо, и кончится это очень серьезным негативом, если вообще не... Неразгоном. <смех> Такой власти, которая привлекает армию, чтобы саму себя защищать. Спрашивают, где можно ознакомиться с программой? На 11, сайте 5.11.2017. Да. Там есть раздел "Программа". Так, вот суд отклонил из бывшей супруги к Потанину на 215 миллиардов рублей. То есть, О. вот все, зря. Ходила с Кайлом, там... Налились никель, устроила, и все зря. Рабы, раб да, да, как раб на галеры. И теперь мимо кассы. И... Так. Опубликована видеопрезентация первого в мире эротического круиза. Будет осенью. Эротический круиз из Венеции. Да, я вот многим... Посоветую тем, которые сейчас сидят в Кремле Ребят, вам на 5-11 точно лучше отправиться в эротический круиз Вы целее будете, у вас будет как бы все нормально там, Поэтому лучше туда В Дублине ищут идеального кандидата на должность обнимателя котиков В Дублинской ветеринарной клинике появился вакансия обнимателя котиков Представляешь, то есть, я думаю, что обниматель котиков в дублинской ветеринарной лечебнице получает, наверное, больше, чем тот, кто в России в горячем цеху вкалывает, как папа Карла, где-нибудь на этом разрезе, который не, не, не шахтер... У этого узбека, да, глупого, а горняк, какой-нибудь горняк, который горбатится на этого глупого узбека, он, наверное, получает меньше обнимателя котиков, а социальные, наверное, гарантии у него вообще отсутствуют, а у обнимателя котиков, наверное, они там полные, если он, не дай бог, еще от котика что-нибудь там подхватит вообще, будет лечиться за, за, за, за счет заведения, да. Причем не ветеринарные клиники, как, как лечат этих горняков, да, а в лучшей клинике Дублина, да. У кого голосовали? Ну да. Ученые, Перу может быть родиной древнейшей цивилизации Земли. Да, так ну это сейчас археологи раскопали там что-то и говорят, видите, возможно, это Перу когда-то была очень серьезная цивилизация, там до Мае, до, аст до Астеков там, и так далее. И я напоминаю... Опа, а что там случилось? Так, это не тот. Это не тот, <laughs> это не тот Астек. Так, вот... Это у нас... Так, появилось, да? Появилось, да. Это камни ики. Вот если вы помните, то такой был доктор Кабрера, который скупал эти камни. Вот здесь, в частности, изображен камень, который в Википедии, собственно, изображен, который нашли в 70-е, 60 60-е годы 20-го столетия, а изображен э, на этом камне и, и ящер, которого э, стегозавр, если быть точным которого только идентифицировали в 90-е годы 20-го столетия. То есть изображение было раньше, чем нашли останки этого ящера, и он стал, так сказать, персонажем каких-то опусов этих палеонтологических. До этого он не описан был. А там описано, как он ну, на нескольких камнях изображено, как, в общем-то, Происходит процесс его размножения И многие другие вещи И таким образом но ну, это, не, это не значит, что это является Доказательством Того, что там какие-то были Цивилизации, которые Да, которые До Значит там, Майя, Астеков и других Там были но ну, вот Это Будем считать косвенные доказательства такие артефакты которые не вписываются в общую систему координат и исходя из того что сейчас раскопали ученые какие-то там новые артефакты не связанные уже с этими камнями икеа то есть нашли стоянки древних людей какие-то корзины ткани узоры украшения с узорами в общем то то есть мы говорим о том что то история меняется. И мы говорили о том, что история будет меняться, потому что археологические раскопки будут продолжаться. Информационный мир не дает э, откидывать в сторону те вещи, которые общей истории не э, соответствуют. Да, если вы понимаете, то почему много артефактов утрачено? Да потому что они уничтожены. Ну, да, если мы залезем в любую гробницу в Луксоре, то мы увидим, как какой-то <связывающий>, да, ушлепок, да, с кайлом отбивал там <связываем> различные фрески, там эти а, иероглифы там и, и так далее, египетские а, украшения этих гробниц. То есть люди это делали... А, жизнь посвящали для того, чтобы уничтожить эти памятники, поскольку считали, что это злые идолы и так далее, и так далее. Ну, то есть, это были древние христиане, потом и это были мусульмане, да, и, и так далее. То есть, все отметились в том, чтобы уничтожить. До, до сих пор мы видим, что там Игиль из пушки, и, и талибы из Пушка стреляют по горам, на которых а, там есть определенные статуи Будды там ну все что угодно то есть какие-то древние артефакты поэтому сейчас будет наука археологическая находить все новое придется это как-то объяснять и много интересного мы узнаем простите коммуналку пенсионерам долги по коммуналке о чем вы общем, вообще говорите да нет. Как коммунал, какие какие долги. У вас нет долгов, забудьте. По коммуналку нельзя платить прямо сейчас. Вот ни в коем случае нельзя платить, потому что это грабеж, самый натуральный. Какая коммуналка-то. В вообще? Словении появилась первая в мире цифровое надгробие. Да. Ну, мы говорили, что будут. Ну раз меняется мир. Становится он информационным, значит и загробный мир тоже становится информационным. Ну так ведь человек, человек да, он же, он же мертвым отдает все, все те же вещи, которыми пользуются при жизни. Да, там умирал древний человек, ему клави топор каменный, чтобы он там пользовался, потом чуть-чуть цивилизация подросла, лук там со стрелами, потом жену рядом клали, там еще что-то, ну да, лошадь, собаку там и так далее. Теперь, видите, вот понимают же, что компьютер и какие-то другие артефакты туда класть без толку, но зато можно цифровой надгробе поставить, это тоже, так сказать, взаимодействие с мирами. Ну, интересно, мы говорили, что, конечно, кладбищенская тема станет другой. Как только появится искусственный интеллект и способность фиксировать мыслительные возможности человека, то есть какие-то алгоритмы, которые можно переписать, то есть вот интеллект. Человека, чтобы была возможность разъять на его составные части, да, и потом воссоединить в машине. И таким образом создать, в общем-то, кладбище вот такое интеллектуальное, то есть, когда будет голограмма какая-то твоего родственника, да, он со своим интеллектом со своими знаниями может Общаться дать тебе совет пообщаться и так далее И в общем я думаю что многие были бы рады такому общению потому что мы конечно скучаем по нашим близким которые ушли и это было очень хорошо если бы мы могли пообщаться вот это первая ласточка такая нас к что стоит она он около 3000 евро для вот кладбища, которое как оно там, господи, Троекуровского, это вообще это, туда количестве. даже не пустят с, таки, с такой фигней. Это, это вообще просто. Я помню, я говорю на входе там стоял 2 миллиона памятников. Так там внутри нет, от самый лоховской, поэтому его снаружи Может, покупает, продавали. Да, 2 миллиона 100 и Там и памятник, и я и не и знаю. Ничибродский, да. Так, ждем лайк у Эдика, эфир в 23.00. Да. Давайте перейдем к донатам. Мы вчера не зачитали Александр. Слава, вы меня пугаете, оставьте мертвых. Ну, шутка, я мертвых и не трогаю. Я же не некромант, это как бы сублимация некая. Я же не говорю о том, что хотя, кто ее знает, да, что... какие технологии. Технологии продления жизни уже сейчас возможны. Александр, 500 рублей. Александр, город Ступино, от Афганца на доброе дело. Это вчерашний Вован, 1000 рублей, на добрые дела. Сегодняшний. Проснувшийся народ, передайте привет Путину и друганам, пусть готовится, народ уже готов. Сергей Сибир, 1000 рублей на благое дело. Веременко Дмитрий Викторович, 5,11,17 копеек. Вову спецназ возьмет на суд и его мрамор из его мраморного особняка в одних трусах два года будет идти предварительное следствие он пожалуется в ЕСПЧ а там скажут да дураки вы надо было меньше воровать Лариса Санкт-Петербург на благое дело Кирилл из Зеленограда 100 рублей для дальнобойщиков Уайт 100 рублей металлург Новокузнецк исключили из КХЛ хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этому исключили, да, грустно. Да Давыдов Павел, 200 рублей. Привет, Хунти, из Сызрани выходите на прогулки, хватит сидеть в тени, тем более погода позволяет. Да, у нас есть сайт 5112017.орг, там есть прогулки свободных людей, если нет друг прогулки в вашем городе, вы можете зарегистрироваться и ее инициировать, контакты там можно указывать по желанию, главное указать место, время. Ну, время сказал, место сказал, и прогулка состоится обязательно. Также подписывайтесь на канал, Расподготовка, ставьте лайки, делайте репосты. Что будет, Сергей рублей? Что будет с наукой после 5.11? восстановить ли Академию наук? Ну, фундаментальные науки должны развиваться, в рамках ли это будет Академия или какая-то другая структура? Мы же понимаем, что. Не, ну Академия там. Как, как, да, как храм науки, как еще Аристотель придумал, да, как какое-то развитие это находило, может быть, это недостаточное развитие нашло, поэтому так уткнулось сейчас в «не пойми что». Но в любом случае, какие-то академики-то должны быть, такие маститы, да, с к которым, которым с уважением кто-то относится и так далее. То есть это такая патриархальная форма, которая, мне кажется, даже в информационном мире должна оставаться, да, как, как э, Белковский хорошо сказал, говорит, я очень хорошо отношусь ко всем профессорам, потому что сам профессором не являюсь, да, но, конечно... Мне кажется, главное дать место человеку, компьютер, и, ну, грубо говоря, там полы за ним мыть, и он сам все сделать, если он умный, понимаете, как раз таки у него будет интерес. Не, вот здесь у меня никаких так сказать, сомнений нет. Я относительно вообще просто как бы самого такого органа, как Академия, в котором там встречаются как какие-то академики, да, которые как-то этими академиками становятся, ну то есть так. есть да форма какая-то и не так как сейчас, когда там э, Вячеслав Викторович там их наштамповал этих академиков там я не знаю да просто у него там что не дурак так профессор или или этот член-корреспондент Академии наук, так. ну наверное такого не будет. Сергей Антипов, 100 рублей, что бы так с наукой прочитал. Крестов Сергей Геннадьевич, 100 рублей, живу. жертву на благие дела. Вопрос, как вы относитесь к проекту Винера, Жако Фреско? Да, тут как раз мы обещали как-то посвятить программу этому. Надо прям в ближайшее время сделать. Положительно. Нормально, 87. да. Ну, как положительно, но с, с некоторыми допустимыми вещами, так сказать. Ну, вообще, к, к, за, за любой кипиш, что называется, да. Виталий 100 рублей. Дядя Слав, когда же большая часть поймет нас и станет готовиться? Только я слышал одни жалобы на жизнь. Ну, это те, которые жалуются на жизнь, это второй эшелон, это вторая волна. В первых рядах они не пойдут, а во вторых рядах пойдут с удовольствием. И, как правило, когда первые ряды прорвались, они, они начинают раскидывать, лезут и лезут еще раньше. Да? Вы еще увидите нодовцев на баррикадах и увидите, как они будут кричать, показывая на Вову распни его распни. Это классика. Иван из Ульяновска. Привет, Вячеслав. Расскажите про нашу местную группу ВКонтакте «Артподготовка Ульяновск». Не ждем, а готовимся. Есть в Ульяновске группа «Артподготовка Ульяновск». Да, очень Не хорошо. Овощ. Да, если вы в Ульяновске, обязательно связывайтесь, и все будет нормально. Не овощ. 333 рубля. Свободу слову. Виталий, СПБН. 250 рублей. Спасибо, Виталий, Жипер. 100 рублей. Почему забросили форум? Форум мы никогда не вели, извините, жипер. Вальдемар Матушка, 300 рублей, на налогое дело <coughs> дядя Славе. Спасибо, Вальдемар Матушка. Лесоруб Песков, 100 рублей на пилы лопаты. Я думаю, там с госбюджета что-нибудь выделим на эти вещи. Таскали, 100 рублей. Добрый вечер, не подскажете, кто учредитель РПЦ и ЦБ Не знаем. Ну, Центробанк, учредитель, кто является учредителем Центробанка? Ну, если Госдума утверждает председателя Центробанка, а предлагает его президент Российской Федерации, ну, значит, они являются учредителями, да? Логично? Андрюша, Нижний Новгород, 100 рублей в дело. Спасибо, Андрюша. Соня Воронеж, 1000 рублей. Привет от Сони. Соня, привет. Привет. Александр Омск, 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, ваше отношение к славяно-арийским ведам, которые недавно запретили? Можно, пожалуйста, попробуйте об этом, что вам известно про них, это на самом деле. Наверное. Да, ну какие-то материалы, там, Велесовые всякие книги я читал. Я, честно говоря, просто сомневаюсь, что это не наводил У меня такое вот некоторое ощущение. То, что каким-то старым относятся к делам, ну, например, Рамаяна, да, там, и, и индийские памятники литературные, ну, нормальные отношения, и, и их точно никто не запрещает. Эти книги запрещают почему? Ну, потому что они привлекают к себе молодежь, они как-то структурируют систему языческую, систему верований, да, и, наверное, как-то этим ребятам страшно, потому что среди русских националистов язычники, наверное, самые как бы, это сказать, организованные, наверное. Ну, и без обиды кто-то обидится, скажет, вот ты мальцев. Да, они как-то. Мне кажется, более организованные, и у них есть определенная система взглядов и есть определенный заказ такой. Они, они знают, чего хотят. Они, у них есть определенная цель. И если у других она такая, давайте сделаем лучше, да, то у них она конкретная. Поэтому, наверное, против них такая борьба идет. Максимус Пырловка рублей. Спасибо вам, что не отказали девочкам из Сбербанка. Передам, что выход есть. Тем самым привлечем новых соратников для благого дела. Максим Успоровка, вам спасибо за приглашение девочек. Сергей из Нижнего Новгорода. В 2017 году Россия полностью исчерпает свой золотовалютный резерв. Означает ли это, что россиянам следует переводить свои денежные накопления в иностранную валюту, так как может наступить дефолт? Да, ну, накопление давно надо было переводить. иностранную валюту. кроме всего прочего, конечно, золото, наверное, никуда не денется, да, но сейчас особо сильно никому не нужно. Вот представьте себе, сколько сейчас, миллион долларов, это там 25 килограмм золота, да, так, ну, погуглите, посмотрите, я так на вскидку говорю. То есть 4 миллиона, зол... 4 миллиона долларов это 100 килограмм. Прямая кишка вылезет из знал, место, чтобы перенести 4 миллиона долларов. Ну, да. ну, как обеспечение. В бумаге это гораздо проще. да, Еще есть какие-то там, я не знаю, электронные варианты. Да, они вообще... Сейчас вот взятки люди берут... В электронных вариантах, потому что те взятки, которые берут кремлевские мечтатели, ну и это просто не наносишься, это надо эшелонами гнать деньги. Базовин. Борис Свободный, Таганрог, мы с вами. Спасибо, Борис, мы с вами. Спасибо. Всем привет, друзья, подскажите, пожалуйста, ваш адрес вещания, лень искать видео, где Вячеслав его называл, помню только поселок Лохино, Осталось еще вспомнить улица Родникова, дом 22. Дом 22. А Лохино, Одинцовского района, обязательно, Московской области, потому что Лохино, наверное, ну, с такими названиями город, много мест. Минзор, да, район, да, Минзор, да, в Новобуратском районе, в да, Саратской области, есть Лох, село, да, и... И Лх лхавская администрация там, я помню фотографировали через четыре минуты, да. Войти, а? через минуты войти, да, да все давай Евгений уходим. Москва 200 рублей без подписи спасибо Евгений Великий и 100 рублей Вячеслав где вы будете в день рождения у меня день рождения в тот же день Еще раз. Где И... вы будете в, день, в свой день рождения? Мой день рождения в тот же день. Это одному Богу, только известно. Надеюсь, что здесь. А вообще, На земле. да, <laughs> это зависит от Боженьки. Все? Да. Дома Пошли спать, уже устали все пишут. Ну. тут вот вопрос спать. в течение всего чата был, будете ли вы ездить по городам? Вот не Попроба знаю. Закончим, После 12 числа мы посмотрим, что случится. Мы, может быть, будем сидеть такое возможно раз в развитии раз событий. <свят> может быть, будем бегать. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> может, <свят> может быть, будем ездить по разным городам. Тут разные вариации. 12, -е, 12 -е число. А? 12 число даст а уже само себе знать. Спасибо большое. Приходите 12 посмотреть на несогласованный митинг. Спасибо. До свидания. До свидания.